Комплекс интересный в своем роде. И такого уровня это первый комплекс на районе. То есть вот это вот все пространство от бассейна, оно будет задействовано. Вы можете купить себе двухуровневый, одноуровневый или просто с террасы. Вот это у нас все вышка дендрария. И вот это все у нас дендрарий папер. Прикольно? Конечно прикольно. Вот эта сторона очень классная. Разные формы есть. То есть здесь у нас квартиры есть, которые вытянуты. есть квартиры, которые квадратные. Приветище, дорогие уважаемые покупатели. И самые прекрасные люди на свете по совместительству. Сегодня у нас к вашему вниманию вот этот класс. Классный комплекс под названием «Атриум Авеню». Он интересен чем? Он интересен своим месторасположением и, конечно же, концепцией. Комплекс интересный в своем роде. И такого уровня это первый комплекс на районе. Мы находимся на микрорайоне Яна Фабрициуса. Смотрите, какой у нас комплекс, как он выглядит, какой прекрасный фасад. Концепция интереснейшая. Есть квартиры в два уровня, есть квартиры в один уровень, есть квартиры с террасами. Как говорится, есть что выбрать и рассмотреть. Здесь у нас будет архитектурная концепция от архитектурного сумасшедшего бюро. Будет у нас здесь спортзал, бассейн, зона камина, консьерж служба, охрана, парковка. И, конечно же, это сервисные апартаменты, но без ательеров. Ну и ничего страшного. Зато вы здесь можете проживать сами. В этом есть смысл и интерес данного комплекса. Теперь я предлагаю зайти на территорию, а если быть конкретнее, вовнутрь, и заценить. Давайте-ка еще раз уже вид поближе. Смотрите. Симпатичный, как только начали делать фасад. И, конечно же, большинству из вас он сейчас заходит больше, чем раньше. Смотрите сюда внимательно. Вот так вот, примерно, как они обещали, так они и исполняют. Предлагаю сейчас подняться. Смотрите, демонтировали все, что раньше было. Это здание было раньше бизнес-центром. После всего этого здесь у нас идет капитальный ремонт и превращение его в... Бизнес-класс. Причем в один из самых интересных бизнес-классов. Так позиционирует себя застройщик. Э, комплекс бизнес-класса Атриум Авеню. Видите, выше написано. Ну, давайте-ка теперь пойдем вовнутрь. И я вам все покажу. Хотел сказать кое-что. Нет, я буду показывать все, потому что Потому что, потому, вот здесь будет сумасшедший, классный ресепшен. Это примерно его визуализация. Пойдемте смотреть далее. Ресепшен большущий. Места хватит все. Это все у нас наш огромный ресепшен с зоной отдыха, с лавочками, с диванчиками, с местами э, приема гостей. Если хотите, место, зона каворкинга. В общем, это все вот наше большущее пространство, место общего пользования, он же ресепшен, он же просто небольшая зона Отдыха. Продолжаем ознакомливаться с плюшками нашего комплекса Атриум Авеню, и мы вот видим здесь вот такой вот бассейн. Размеры у него вполне себе приличные, видите, хорошие и, в принципе, он такой вот весьма своеобразной формой должен быть весьма интересным. По краям у нас здесь планируются лежаки и места для позагорать. Далее, тут же у нас при бассейне вот сюда будет место камина, то есть реально, прям реальный будет камин, который будет у нас топиться, где люди после бассейна смогут отойти и провести вот здесь славное время. Далее. Здесь же у нас, вот в этом месте, сейчас я пройду. Опа, если не упаду, прошел. Здесь же у нас в этом месте планируется спортзал. Вот здесь. Сейчас примерно покажу, как это будет ориентировочно выглядеть. Наш бассейн. Как он здесь отображен. Будет игровая, большущая, детская. Вот здесь она и будет размещена. Вот там, чуть-чуть подальше просто. А также фитнес-центр. Здесь планируется аж целый фитнес-центр. Здесь же. То есть вот это вот все пространство от бассейна, оно будет задействовано. Конечно же, когда комплекс сдастся. Будет прекрасная луанж-зона. Вот она отображена. И вот такой вот э, проект московского бюро «Утро». Эксперт в области благоустройства общественных пространств. Короче, Атриум Авеню. Это непосредственно наш комплекс. Вот как-то так примерно, я думаю, уже у вас начинает идти понимание по нашему комплексу. Еще раз, комплекс у нас здесь квартиры есть от 6 миллионов рублей. Теперь предлагаю уже приступить к осмотру уже реальных вариантов. Я потихонечку вот так буду спускаться через ресепшн. Видите, ресепшн, и тут же уже у нас в эту сторону уходит ну развлекательная инфраструктура, назовем это так. Так будет правильно. Сейчас спускаемся чуть-чуть ниже. И уви... А, да, надо же, хочется сразу показать То, что здесь уже на каждых этажах Положен вот такой керамогранит То есть, видите, керамогранит Не знаю, он беленький такой Сильно ничего не понятно Ну, короче, как говорится, уже ступеньки Выполнены в керамограните Непосредственно также вот видите, весь пол Он устлан, он тоже весь уже выполнен Вот давайте покажу вам на первом этаже Варианты с террасами Такие варианты здесь у нас имеются Мы на первом этаже Хоть он и первый, в нем есть плюсы. Плюсы, в первую очередь, тем, что они с террасами. Вот. И вот такая вот у вас еще будет порядка 13 квадратных метров терраса. Представляете, да? Так. Выйду аккурат. А. То есть, вы можете купить... А, фасадчики работают. Вы можете купить себе двухуровневой, одноуровневый или просто с террасой. Вот эти вот все... Вот они все идут с террасами на первом этаже. Можно купить маленькой площадью, допустим, 26 квадратных метров на первом этаже. А можно купить большую площадью, потому что, благо, выбор еще есть. Вот, если мы проходим дальше, мы увидим то, что здесь у нас тоже предостаточное количество номеров. Конечно же, они сейчас забарахлены, видите. Есть большие, есть маленькие, есть любые. Комплекс по-своему интересен. Его в свое время раскупили очень активно. Самая главная фишка нашего комплекса – это... В том, что у нас здесь есть варианты От 300 тысяч рублей за квадратный метр Для микрорайона Яна Фабрисуса Для этой локации Для этого качества исполнения данного комплекса Это хорошая цена И есть очень гибкая Беспроцентная рассрочка на год А теперь пойдем смотреть следующие варианты И непосредственно посмотрим В честь чего назвали у нас наш а, Атриум, Атриум Авеню И на каком этапе там Отделка Атриума Еще раз говорю, здесь везде уже положен керамогранит В комплексе, естественно, у нас несколько лифтов Для удобства собственников Дорогие мои Выходим из лифта мы это вот это вот если что это лифт лифт сейчас э, монтируется вон даже видите его собирают на нижнем этаже а это непосредственно сам наш атриум э, поэтому в принципе этот комплекс и назвали атриум авеню по причине того что здесь есть атриум и он состоит из двух частей из двух корпусов назову я это так теперь Смотрим сюда. Здесь у нас все коммуникации центральные по тепловым счетчикам. Здесь у нас высокое качество отделки непосредственно самих помещений. Давайте-ка покажем. Опа, керамогранитик. Ну, везде керамогранитик, уже постель. Это наш атриум. Здесь будет красивое прозрачное ограждение. Видите, с вот такими вот. Классными декоративными элементами Видите, сам атриум Очень светлый И чем выше, конечно же, если вы берете с квартирами сюда во внутреннюю сторону Или вот в этом блоке туда вот с тем видом Видите, разные у нас здесь помещения То у вас здесь, можно сказать, про 24 часа будет светло и ощущение воздушности В общем, такая вот красота Ну и по тепловым счетчикам я сказал то, Что здесь отопление, коммуникация у нас Тут все центральное, все по тепловым счетчикам Вода, канализация, электричество Само собой разумеется И теперь я предлагаю вам глянуть Ориентировочно типовые планировочки Разные варианты планировочек Видите, отсюда даже видно море Вон оно у нас море, не знаю, камера передает или нет Все стеклопакеты у нас алюминиевые, большие, панорамные Тонированные И вот такое вот помещение Можно купить по 330 тысяч рублей за квадратный метр, идеальная однокомнатная квартира 40 квадратных метров, можно купить, было бы желание, как говорится, симпатичная, классная, ну единственное, кто-то скажет, что здесь нет балкончика, я вам хочу сказать, потому что там есть балконные дверь, их две, аж две, потому что она идеально делится пополам, и это будет французский балкончик, кто-то его любит, кто-то его не любит, ну короче, факт, сам факт того, что он есть. Вот это вот вариант классный, 45 квадратных метров, в районе 300 тысяч рублей за квадратный метр, дорогие мои, это, извините меня, весьма и весьма неплохой вариант, неплохое предложение. Да, тоже видовая квартирка с балкончиком. А я балкончики люблю. Здесь уже, конечно же, у нас помещение с балкончиком. Застройщик огораживает вам сам балкончик прозрачным стеклом. На балкончике ложит вот такую плиточку. И давайте-ка обратим внимание свой прекрасный ваш взор в обратную сторону. Вот это у нас все вышка дендрария. И вот это все у нас дендрарий папер. Прикольно? Конечно, прикольно. Вот эта сторона вообще классная. Еще застройщик что делает для вас? Старается. Каким образом? Он вешает вам наружный блок кондиционера. И причем наружный блок кентацию. Это, знаете, это самурай среди э, кондиционеров. Все, идем далее. Посмотрим, ну, обыкновенные типовые планировочки Видите, да? Вот оно у нас Водопровод, подача обратка. Водопровод, говорю, это отопление, подача обратка Далее смотрим типовые планировочки Видите? Студия 33 квадратных метра Ну, там что-то порядка 35 Вот мы идем, идем, идем, идем По 320, по 330 тысяч рублей за квадратный метр Можно купить данную хату-квартиру Классную, с таким вот балкончиком, пусть она и студия, но она весьма симпатюшная, видите, хоть она, но она зонируется там и санузел, и кухня, и вот, пожалуйста, все у вас полноценно получается. Классные двери, стеклопакеты, хорошенькие виды. Смотрим, общем, как говорится, все предложения, все варианты в данном комплексе. Как вы видите, предложение есть, есть что выбрать. И давайте-ка немножечко пройду. Сразу же много чего покажу. Это вот, видите, они... О, вот, без не ништячковый. Точно такой же, точно такой же. И весьма неплохой. Неплохой получается. Минимальные площади у нас здесь 19 квадратных метров. Максимальные площади, которые здесь можно купить, это 80 квадратных метров. И вы, конечно же, уже решайте, какую, какую площадь вы сможете потянуть по своим деньгам. И... Как говорится, что вам все-таки надо. Здесь можно как проживать самому, так и сдавать удачно, успешно, при помощи управляющей компании, которая здесь будет управлять всем этим добром. Видите, да, площади у нас типовые. Тадам-та-дам. Тадам-та-дам. Та -та ну, все то же самое. Как бы без излишенств все, как говорится, здесь у нас есть. Все сделки регистрируются в Росреестре по договору купли-продажи. И, на самом деле, безопасный полностью комплекс можно даже в ипотеку. В ипотеку, еще раз говорю, по договору купли-продажи, Пожалуйста. Вот тут, конечно, это я вот тот случай. Как раз-таки, видите, квартирка небольшая, всего, как говорится, 25 квадратных метров. Ну, там около 27. Но вот здесь у нас, видите, это то самое французское балкончик. Я это называю французской порнографией. Ну, то есть, вот здесь будет у вас стоять стекло. Вы вправе открыть, но ну, у вас будет такое прозрачное стекло, в которое вы упираетесь. Но все же тоже, в принципе, имитация балкончика. Его называется французский балкончик. Тоже весьма вроде бы неплохо. Вот такой вот небольшое относительно неплохое помещение ну добиваем еще тут смотрим остаточки и начинаем выдвигаться дальше видите такая классненькая студия разные формы есть то есть здесь у нас квартиры есть которые вытянуты есть квартиры которые квадратные вот если мы смотрим например вот этой квартиры да видите Идеально четкий классный квадрат вот здесь у нас квадрат здесь у нас квадратик то есть он ну, ну квадратная квартира она удобная для того что ну ее чуть легче планировать зонировать видите И здесь вот что-то типа по типу квадратика такого же только еще зато в обратную сторону. Вообще удобное на самом деле, да? И вот там такой же большой балкончик. На полу керамогранит. Он у нас идет где черненький, где беленький. Но это керамогранит хорошего качества. Смотрим с другого ракурса и предлагаю сейчас... Пойти посмотреть другой корпус, потому что в этом корпусе примерно мы уже приценились, заценились, планировочки посмотрели. Ну что, дорогие, давайте посмотрим еще немножечко другие планировочки. Мы видели с вами планировочки студии, мы видели с вами планировочки, которые у нас с террасами. Настало время высоченных потолков по 3,5 метра и больших квадратных квартир. Апартамент. Ага, догадались, я думаю, сами. Смотрите, прекрасный, прям в прямом, переносном смысле, прекрасный номер, площадью 54 квадратных метра, большущий просто. Смотрите, как идеально планируется. Шикарный санузел или гардеробка у нас здесь пополам идеально делится. Там у нас одна комната получается идеальная и кухня прекрасная. И не забываем, что у нас здесь еще будут французские вот такие вот балкончики да, и вот такие вот двери. Но здесь уже немножечко вот из этих помещений у нас немножечко другой вид. Далее смотрим вон туда наверх, там у нас вытяжка, ну это все будет спускаться. И даже при, при каком-то желании у вас можно сделать два уровня даже. Вот эти квартирки у нас, грубо говоря, 54 квадратных метра, продаются по 350 тысяч рублей за квадратный метр, можно организовать вам это счастье. Далее идем сюда. Вот следующая такая же типовая, ничем-ничем совершенно не отличается, ну единственная разница лишь только здесь немножечко больше квадратных метров. Вот и все. Ну и конечно же самый цимус смак, смачный, смотрите, Обалденные 60 квадратных метров с четырьмя окнами. Камера, конечно же, немножечко искажает. Скорее всего, вам очень трудно, наверное, сориентироваться. Я так думаю, да? И, ну, я думаю, представление представить можно. Видите, идеально планируется комната раз, комната... А. Чук -чук -чук. То есть это одна комната. То есть раз комната, сделаем комната 2. И это идеальная однокомнатная большая комната. И вот здесь еще справа у нас идеально помещается санузел. Вообще идеально планируется. По 350 тысяч рублей за квадратный метр. Это очень хороший вариант, очень хорошее предложение. Высоченные потолки, как вы видите. В общем, данные варианты у нас интересные. Ну и, конечно же... Как же без, <смех>, извините меня, пожалуйста, хрена собачьего. Хрен собачий, это вот эта прекрасная, замечательная, длинная студия. Смотрите, какой прекрасный хотел сказать это слово. Ну, это, короче, 36 квадратных метров удовольствия, скажу я вот так. С вот таким вот французским балкончиком разворачиваемся. Обалдеть, какая студия с высоченными потолками. Ну, это тоже на любителя. И вот данные квартиры люди берут, честно я вам скажу. И берут, и, и людям нравится, короче. 13 миллионов рублей, можно купить вот такую огромную сосисятину. Сосиска, я хочу еще называю Ну, ну давай сюда, еще одна сосисятина И еще большая сосисятина Смотрите, офигеть Тут вот честно, да, на самом деле Можно даже вот так вот размяться Там-там-там, Нафига на улицу ходить, можно бегать По сосисятине, и вот так зад вперед в принципе, тут даже можно и ускоряться тут Очень долго ее можно пробегать ну, ну, среди вас есть люди, которым нравятся Вот такие сосисоны Все, это сосисон тоже продажи 350 тысяч рублей за квадрат, и этот сосисон ваш Пойдем смотреть следующие варианты следующие варианты, ведутся работы, ну вот видите, сессион попроще, <с> ну в общем, как вы поняли, да, выбора здесь достаточно. Дорогие мои, давайте подытожим, комплекс по сути дела готов, стоит, Осталось буквально самая малость, срок сдачи, заявленный застройщиком у нас по нашему комплексу, это третий квартал 2023 года. То есть уже в этом году комплекс сдается в эксплуатацию и, грубо говоря, в этом году да, осень вы зайдете на ремонт. Вот так будут у нас места общего пользования. Это непосредственно луанж-зона, непосредственно атриум будет выполнен с вот такими вот интересными вещами и интересными решениями. Комплекс интересный, требует вашего внимания. Обратите внимание, цена для такого комплекса это еще пока доступная. Когда комплекс достроиться, цена еще вырастет. Вот увидите объективно, потому что хороших бизнес-классов у нас в городе Сочи ну, на двух руках можно сосчитать. И цена для него еще пока от 300 тысяч рублей за квадратный метр очень вкусная. Мой номер 8 880 07 47 Звать меня Дима Юдовы. Звоните, пишите, дорогие мои. Не забывайте Комментировать, подписываться и ставить лайк Беспроцентная рассрочка до окончания строительства Только от меня для вас, дорогие друзья И очень хорошие скидки Жду вашего звонка, увидимся, до скорой встречи, пока